Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня у нас интересный разговор с одним из спикеров нашего конгресса Свободной России, проходящего в Вильнюсе, Дмитрием Лудковым. Дмитрий, привет. Привет. Рад тебя видеть. Да, Скажи, пожалуйста, почему ты решил приехать на этот конгресс? Потому что сейчас очень важно всем объединиться для того, чтобы не только там помогать россиянам за рубежом, да, но для того, чтобы сегодня выстраивать нормальные дипломатические отношения с политиками западными, с дипломатами. И это все в будущем пригодится. Потому что если мы хотим, чтобы когда-нибудь Россия стала демократической и цивилизованной, то без поддержки Запада это просто не получится сделать. И сейчас такой серьезный тренд на, на объединение. Да, вот мы объединяемся сейчас, находясь не в России, но это не имеет никакого значения, потому что мы делаем разные проекты. И для тех, кто уехал, и на самом деле для тех, кто остался. Ты говоришь объединяться, и действительно это уже новый формат. Произошло определенное объединение, больше людей участвуют в этом мероприятии, чем раньше, например, участвовал в Форуме Свободной России. Но есть группы, которые не хотят как-то, знаешь, все-таки присоединяться. Вот те же навальнисты, команда Алексея Навального, как-то как были они в сторонке сами по себе, так они и остаются работая по той же схеме, которая, ну, я лично, это мое личное, мне назвал бы такой сектантской. Почему, как ты думаешь? Ну, во-первых, это не совсем так, потому что, например, Люба Соболь, она э, вошла в антивоенный комитет, да, и мы, э, как антивоенный комитет, здесь присутствуем, и с Любой Соболь мы давно как бы, взаимодействуем, еще со времен, когда я был депутатом. Дальше мы сейчас будем создавать некую платформу в Брюсселе для системной работы с европейскими политиками, с депутатами. То есть мы будем физически в Брюсселе присутствовать. Но ну, это вроде типа такой НГО, секретариат россиян, разделяющих европейский взгляд, там European Russians. Посольство Свободной России, что-то в таком? Ну, мы ушли от слова «посольство», потому что посольство — это все-таки представительство, это должен получить мандат на представительство. Ну, такая лоббистская, грубо говоря, организация, которая будет помогать, э, во-первых, узнать лучше России, потому что мы готовы делать исследования для европейских чиновников и депутатов. Ну и э, мы будем помогать диаспорам в решении разных проблем. Вот, например, в Болгарии, ты знаешь, был случай, когда э, предпринимателя, выступившего против войны, он сжег свой паспорт на одной из акций, его вдруг, им вдруг неожиданно заинтересовалось российское посольство и российские силовики. Его объявили в Интерпол, он был арестован. Значит, суд первой инстанции принял решение экстрадировать. Вот. Мы подключили все ресурсы для того, чтобы выиграть суд следующей инстанции. И, слава богу, его освободили прямо в здании суда. Таких проблем маленьких очень много. Плюс сейчас... На самом деле в Европе и на Западе идет разговор о будущем России. И мне кажется, что для нас крайне важно объединиться, чтобы стать участником такого разговора. То есть вообще очень важно сегодня придумать какой-то способ публичного представительства российской оппозиции, причем вне зависимости от того, кто где находится. И понимая, в каких условиях сложных оказались люди внутри страны, когда за правду о войне, ты можешь за слово, да, оказаться в тюрьме на 7, 10 до 15 лет, если это третья часть твоей статьи, то, значит, мы должны э, говорить то, что не могут сказать сегодня оставшиеся наши единомышленники в России, потому что для них это слишком много риска. Вот. Так что очень важно вот такую форму публичного представительства придумать, очень важно стать участником вот этого большого разговора о будущем России. Вот. И очень важно эту работу начинать сейчас. Без объединения это просто невозможно. Так, вот если мы берем антивоенный комитет, там, Любовь Соболь, отвечая просто на вопрос про команду Навального, то вот, создаем мы секретариат вместе с разными организациями, включая Владимира Милова. Поэтому у нас есть взаимодействие, у нас есть форматы, когда мы Можем а, что-то делать вместе. Я не знал. Да. Про Любовь все я что-то слышал, про Милова я не знал. Это интересно. Есть а, другие группы оппозиции, которые высказывают критику в наш адрес. Причем последнее время все более популярной становится критика в духе того, что время разговоров прошло, настало время действий, мирный протест не работает, идет война, надо, значит, с оружием в руках сопротивляться э, путинской агрессии за пределами России, там, в Украине и в самой России. А, понятно, что такие лозунги для части людей могут быть популярны, mm -hmm. но вот ты приехал на конгресс, ты приехал говорить, а не воевать. Почему все-таки? Ну, потому что, если ты, грубо говоря, всю жизнь занимался боксом, ты боксируешь. Если mm -hmm. ты занимался, я не знаю, там... Музыка, это играешь на фортепиано, да? но ну, каждый делает то, что он умеет делать. При этом я могу сказать э, то, что я согласен с тезисом о бесполезности мирных протестов в условиях фашистской диктатуры. Никакие мирные протесты не работают. Я это пытаюсь объяснить и многим критикам не только э, среди, скажем так, участников российской оппозиции, да, ну и многим моим друзьям в Украине, потому что э, невозможно сегодня с голым торсом победить вооруженного фашиста. Ну просто невозможно. У нас Росгвардия насчитывает 400 тысяч человек. Это две армии Германии внутри страны, вооруженные. Ну что можно сделать, если ты снимаешь кроссовки для <чеш> того, чтобы встать на скамейку и значит, э, э, вытащить плакат? Тебя расстреляют. В ответ у тебя, у тебя нет Хаймерсов, этих Байрактаров, ничего этого нет. Нет гаубиц, да. Нет этого ничего, да. Поэтому я абсолютно согласен с тезисом о том, что мирный протест без, ничего не даст в России. И власть будет однозначно меняться насильственным способом. Это может быть э, трубка, да, это может быть э, какой-то переворот. Это может быть совпадение разных трендов, это какие-то будут революционные выступления, движение снизу, и раскол элит, который э, приведет к смене путинского, путинской власти. С этим согласен. Поэтому те люди, которые выбирают для себя такой способ борьбы, как участие в боевых действиях, они имеют на это полное право. Да? Но, например, я не могу себе этого такого позволить. Ну, вот... То есть, грубо говоря, я, пожелания. Я, я, я, не, я не смогу убивать людей. Кто чувствует себе силы, может, пусть да. делает. Если человек не может, тоже не надо критиковать. Да? Да, ну, в общем-то, единственное, я считаю, что надо делить, как бы сказать, людей на законных, на законные, людей, которые могут быть законными целями. Угу. Это те, кто принимает участие в боевых действиях. Генералы, да, это там... А люди, которые пришли с оружием в руках, это законная цель. Есть хороший термин «комбатант» из да, международного комбатант, права. Любит говорить Михаил Ходорковский, комбатанты – не комбатанты. Mm. Вот комбатанты – законная цели, не комбатанты, как бы ты к ним ни относился. Не могут быть целями, потому что это нарушение принципов. И все-таки я считаю, что Украина не только борется за свою безопасность, но это война... Демократия против диктатуры, это война прогресса против архаики. Это война между э, сторонниками разных ценностей. Но ведь с другой стороны, ты, когда ты говоришь о целях, ты подразумеваешь конкретную линию фронта, конкретные противоборствующие стороны. И это как бы адресуется больше украинцам, потому что комбатант — это понятие военное для войны. А если человек не украинец, не, украинец, не украинский военнослужащий, если человек революционер русский, он же по идее освобожден от этих категорий, или нет? Я думаю, нет. А, но при этом, на мой взгляд, они тоже могут принимать участие на стороне Украины. Они имеют на это полное право, потому что для меня гражданин Украины, который там, потерял дом, не дай бог кого-то из своих близких, он такая же жертва путинского режима, как, не знаю, Алексей Горинов. Ну, да. Алексей Навальный, Илья Яшин, там кто еще? Леонид Гозман, 72 года сидит сейчас э, в застенках. Это, те, это люди, которые должны быть на одной стороне баррикад совершенно очевидно. Да они и так на одной стороне баррикад. И мы же не выбирали цвет нашего паспорта при рождении. Хотя там я родился в СССР, так же, как и большинство моих ровесников, которые сейчас являются гражданами Украины. Там Дедушка моего... А моей супруге вообще родился в Киеве, жил в Киеве. Мама у меня жила на границе, там, на Брянской области, на границе с Украиной. Вот. Ну да, у меня паспорт красный. Но это не значит, что я поддерживаю этот преступный режим фашистский. Да? Я также жажду э, его свержения, как и, наверное, большинство граждан мира. Я делаю то, что я могу делать, в чем я вот эффективен. Я могу заниматься паблик да? я этим занимаюсь. Я могу э, собирать деньги, поддерживать журналистов, блогеров, там, делать какой-то контент, распространять правду о войне. Я это делаю. Я могу кого-то поддерживать, там, беженцев российских, или э, мы можем собирать деньги на медикаменты в Украине, мы это делаем. Наверное, это не так много, Ну, что могу. И не претендую на, на какую-то особую, особую в этом роль. То есть от каждого по способностям? Ну, конечно. Я мог тогда не голосовать за аннексию Крыма. Я не голосовал. Я мог выходить на антивоенные марш с 2014 года. Я это делал до того момента, пока меня дважды не посадили. И потом я был вынужден просто уехать, поскольку мою тетю взяли в заложницы. Да, я помню. И я выбирал не только как бы, будущее а свое личное, да, но и своих родственников. Кстати, она, по-моему, до сих пор находится. А до да? сих пор, да. да. Поэтому я не статус. могу вернуться в том же статусе. Да. И как там сейчас развивается дело? Ну, так же, все время суды откладываются. Ее просто держат на крючке, держат, заложат, чтобы я не вернулся. Понятно. Понятно. Как ты относишься к критике тех, все-таки, есть люди в Украине, да и в России, которые так говорят, что вот нам не нужны ваши памперсы, грубо говоря, не нужна ваша гуманитарная помощь, нам нужно, чтобы вы свергли Путина. Вот как к этому доводу относиться? мне это самому нужно, да, ну, э, здесь, как, помнишь, анекдот такой был? Когда э, мыши пришли к сове, да, говорит, все время тут э, коты нападают, что нам делать -то? Сова говорит, знаешь, станьте ежиками. Да вы будете колючими, коты не смогут на вас нападать. Ну, мыши обрадовались. Говорит, сова, слушай, а как ежиками-то стать? Говорит, вы знаете, сова стратег, не тактик. <смех> <смех> Поэтому, да, ну, стратегии правильно, надо свергнуть Путина. А дальше вопрос, а как? Ну, как с голым Торсом. Поэтому в данном случае все и поддерживают Украину, весь мир поддерживает Украину. На самом деле, надо понимать, что все те люди, все россияне, которые выступают против войны, даже кто уехал, кто остался, все равно влияют на общественное мнение внутри страны. И я просто уверяю всех, кто нас вот сейчас слушает, что большинство россиян понимает, что это не спецоперация, а война. Что там гибнут люди. Да, есть какие-то отмороженные, которые искренне поддерживают. Но большинство людей все понимают, делают вид, что поддерживают ради своей собственной безопасности. И именно поэтому Путин не может объявить мобилизацию. Потому что она так сказать, перевернет <связано> а, всю колоду, все карты спутает. Потому что одно дело делать вид, что ты поддерживаешь, да, когда власть делает вид, что это не война, а спецоперация. Это одно. Но когда тебя будут на войну отправлять, никакой поддержки не будет. И как раз те люди, которые сегодня участвуют в условно-пропагандистскому вот э, войне, в этой пропагандистской, да, против путинской пропаганды, они тоже делают очень много. Я, как выпускник журфака, я когда был на военной кафедре, да, нас готовили, э, так сказать, военные пропагандисты. Нам объясняли, что военная пропаганда является просто неотъемлемой частью любой военной операции. Причем не менее значимой. Да? Вот Люди, которые занимаются пропагандой во время войны, они приносят пользу не меньше, чем люди, которые значит, с оружием в руках да, участвуют там на баррикадах. Поэтому да, мы рассказываем правду. Ну, вот мы умеем это делать, мы рассказываем правду, мы журналистов поддерживаем. И на самом деле то, что нет мобилизации, в этом заслуга всех тех людей, которые а, распространяют эту информацию в социальных сетях. Несмотря на все запреты, цензуру, она все равно доходит. Да. Да. да, даже если вспомнить количество задержанных в первые дни войны, по 14 тысяч или 17 тысяч человек было задержано, это, это целая дивизия, по-моему, да, пара по Ну, Ну, конечно. А потом, во-первых, даже в Украине есть разные голоса. Критика я вообще спокойно, нормально отношусь с пониманием. Вообще любая критика от гражданина Украины ну, воспринимается как то, вообще, на что э, ни в коем случае нельзя не обижаться. Да? Нельзя, э, то есть я не имею морального права даже с людьми спорить или вступать в какие-то дискуссии. Они имеют полное право критиковать граждан страны Агресса. Но при этом я слышу другие голоса. Тут же там пост Аристовичу недавно вышел о том, что не надо наживать врагов среди друзей, потому что наша сила как раз в том, чтобы максимально количество россиян были на нашей стороне. И таких людей в Украине много на самом деле. И я чувствую их поддержку. Я просто был свидетелем многих дискуссий даже в моих блогах. Когда ко мне приходили украинцы с критикой, и приходили же украинцы, которые меня знают, меня защищали. Mm -hmm. Вот. А я им за это благодарен. Поэтому я нормально к критике отношусь. И ну, надо просто делать, что должен будет, что будет. Возвращаясь к первоначальной теме Конгресса и проектов, которые существуют вокруг Конгресса, вокруг Российского комитета действия, а ты помнишь, да, что заявлялась э, такая амбициозная довольно задача создания некого такого русского виртуального Тайваня, то есть объединения гигантского сообщества россиян, выступающих против войны и Путина и находящихся за пределами России. А в ходе, этого предлож... в ходе разговора об этом поступило предложение как бы, ну, вот попробовать этих людей вывести из-под санкционного удара. Ну, и все это называлось по-разному, хороший русский, помнишь, прозвучал термин там европейский, вокруг этого заварилась какая-то каша, которая мало имеет отношение к сути разговора. Как думаешь, почему общество так странно среагировало на это, до конца не поняв самой идеи, пошли вот эти вот скандалы, конфликты и критика? Честно говоря, я был сильно удивлен. Во-первых, потому что никто не говорил про паспорта хороших русских, да. ни я, ни Каспаров никто не говорил. Во-вторых, Во критика, в основном, она все-таки была из России. В большей степени. Да, больше, да. Вот. Но сейчас, когда все увидели вообще, что происходит с визами, mm -hmm. вот сейчас все стали понимать, насколько э, в целом идея помочь людям э, пройти вот это вот горнило, так сказать, всех этих проверок, да, насколько эта идея востребована сейчас, в том числе для них. Потому что в какой-то момент э, надо будет эвакуировать людей. И вы не сможете получить статус беженца, если вы не сможете не доедете до этой страны. То есть статус беженца можно получить находясь в стране, потому что ты должен подать документы, отдать свой паспорт, и вот тогда э, правительство может тебе обеспечить вот этим статусом беженцев. Но тебе надо туда доехать. А если сейчас визы отменят шенгенские туристические, то что делать? А почему их отменять? Потому что нет никакого от нас решения. Не будет Европа за нас. Определять, кто из нас там uh -huh. достоин получить визу, кто не достоин. Да? Должен быть механизм нами придуман. Спасение утопающих — дело руку утопающих. Я сейчас всем многим говорю. Вот смотрите, я полгода назад, да, уже прошло, ну, может, не полгода, месяцев пять назад, я нашел предпринимателей российского происхождения, у кого уже давно и ВНЖ, и банковские счета, и даже гражданство. И они готовы были помочь создать вот эту платформу, да, на блокчейне, там есть еще постплатформа, есть еще новые технологии. Говорит, мы вам все сделаем, да, мы вам поможем пройти комплайнс, такой же банковский комплайнс, какой все и так проходят, да. ты приезжаешь в Европу, хочешь открыть банковский счет, ты подаешь документ, они тебя также проверяют через KYC оператора. Я проходил Мы хотели на платформе уже подключить KYC операторов лицензированных европейских, чтобы они это уже проверили, Грубо говоря, восстановили, что Иван Иван Иванов – это настоящий Иван Иванов. Дальше Иван Иванов, верифицированный, подписывает некую декларацию о ценностях, которую сейчас опять Европа, скорее всего, затребует для получения визы. Это и так будет все. Просто это было нам тогда понятно. Да, уже так было. Вот. А дальше любой банк спрашивает, окей, мы верифицировали, что ты Иванов Иван, что ты не состоишь ни в каких базах, ты не террорист, у тебя нет долгов, там нет никаких плохих кредитных историй, Вот нам нужны какие-то рекомендации от тебя. Как правило, да, я такие рекомендации приносил в банк. Вот, и до сих пор пока еще не открыл, но вроде решил свой вопрос. Мне даже обещают открыть. А дальше мы делаем на этой платформе систему, где каждый друг другу начинает выдавать некие социальные вот эти кредиты, рекомендации. То есть такой наш уже социальный комплайнс. Никогда Дима Гудков решает, кому дать, кому нет. Вот у вас все те же процедуры в Европе, которые уже как бы работают. Просто мы это хотели объединить на платформе, да, и чтобы на этой платформе люди все это проходили быстрее, чем они бы, если пошли в банк. Вот, что мы хотели сделать, удобный сервис для них. И дальше ты прошел комплайнс, получил как бы вот некий идентификационный номер, и все, и любой банк, любая миграционная служба знает, что этот человек уже все прошел, его не надо проверять. И эта база, она как бы признана, например, там какой-нибудь еврокомиссией или еще чем-то. Ну, отличная история. Там э, она могла бы уже сегодня помочь в решении визового вопроса. И мне обидно, что когда э, идею раскритиковали, причем раскритиковали так, как никто не говорил. Да. Вот. Стали предъявлять хороших русских да, паспорта, да. о чем никто не говорил. В итоге... Все люди, которые готовы были это финансировать, делать, да, ручками все это собирать, догов... а я готов был договариваться, ездить там, а, в правительство разных стран и а, обсуждать с ними уже конкретный продукт, в итоге это ничего не сделано, потому что ну, такая реакция была. Ну, нам это типа не надо, вы нас там делите на хороших, плохих русских, что, чего никто не предлагал. Да. Но в итоге это, это не сделано. А люди, которые готовы финансировать, сказали: ну, раз вам это не надо, ну, в общем-то, да, сами ребята. Мы это все для себя решили уже давно. При и... том, что многих, многим из тех, кто критикует, возможно, в самое ближайшее время придется покинуть Россию и самим. Да в том-то и дело. У меня же, мне уже несколько человек позвонили, сказали, блин, мы были неправы. Зачем мы критиковали это? Так вот, э, на самом деле не поздно. Это все можно сделать, да? э, Просто, наверное, надо это было как-то по-другому обсудить, по-другому заявить. Ну, люди есть, технологии есть, планы есть, нечто подобное сделать. Просто это время. Как ты думаешь, насколько реально вообще этот корпус граждан вывести, все-таки, договориться с европейскими властями о том, чтобы действительно вывести из, их из-под, так сказать, домокового меча санкционных а Мы возвращаемся к твоему первому вопросу. Да. Почему я приехал? Потому что, когда в оппозиции разноголосится, то, конечно, нас принимают. Да. Я не депутат уже давно, но я могу встретиться там и с министром, и с замминистром, с К да. Там нормальное отношение. Но так вот, европейцы хотят, чтобы был некий институт, институция, да, где бы был голос консолидирован, где бы мы могли реально продвигать идеи не от имени там, одной оппозиционной группы другой, чтобы мы все вместе могли стать. Ну голосом, да, вот этой вот современной свободной России. И тогда, вот объединившись, мы бы смогли иметь какое-то влияние, чтобы нас просто слышали. Вот какую задачу надо решить. И об этом я буду говорить как раз на форуме, потому что, ну, у нас очень много людей уехало: и политики, и журналисты, и эксперты в разных экономисты. Просто, ну а я бы сказал наиболее профессиональные эффективные менеджеры политики неважно там журналисты это или кто люди которые способны какой-то коллективной организационной работе вот мне кажется нам надо ее эту работу сделать и провести чтобы мы могли например заявлять позицию от всех даже по визам есть масса предложений как этот вопрос решить который бы устроил там в том числе и прибалтийские страны то есть здесь не надо на них набрасываться и говорить, вы не правы. Они правы, потому что вот на Кипре, например, я был, и там какие-то там сотрудники посольства вывели каких-то людей с буквами Z, зиговали, там, поддерживали войну. Ну, я понимаю, какие настроения после этого у граждан европейских стран, когда они видят зигующих вот этих вот россиян. Я видел похлещие вещи, когда вот эти подобные россияне устроили странную акцию с фотографиями оппозиционеров, живущих на Кипре, да, с да, траурной да. лентой. Есть, это же угроза прямая, фактически. А. И как бы ничего, да, все в порядке? Ну, я думаю, последствия будут. Если уже Эстония высылала кого-то, там, 10 человек, то этот тренд, я думаю, продолжится. И этот тренд надо поддерживать. Ну, зигуешь, ну, зигуешь, езжай в свою Рюпинскую, зигуй там. Вот и все. А если ты поддерживаешь и э, разделяешь европейские ценности, поддерживаешь э, там антивоенное движение, да, допустим, то мы тебе помогаем. Это нормально. Еще пару вопросов. Буквально, ты участвуешь э, на конгрессе в панели, посвященной противостояниям нарративов военных российского и украинского, на твой взгляд, объективно, попробую оценить, кто пропагандистский сейчас выигрывает? Ну, конечно, Украина выигрывает. Совершенно очевидно. Ну, просто нельзя сравнивать Арестовича, талантливого, умного человека, с каким-никак там этот наш представитель Минобороны. Я забыл даже, как его зовут. Канашенков. Канашенков. Вот, но правда всегда выигрывает у вранья а правда на стороне э, Украины, потому что она подвергается агрессии. Там можно, конечно, где-то э, по-разному. Информация, конечно, все, все равно искажается с обеих сторон. Но э, здесь она искажается в интересах добра, да, а здесь в интересах зла. Вот, может быть, я так очень просто сформулировал. Да. Вот, Но э, вранье-то оно сразу вылезает. Потому ты врешь, ты не искренне. Когда ты чуть-чуть э, искажаешь, но ты это делаешь для того, чтобы в, в, в лучших побуждениях, ну, даже если ты видишь, что она искажается, но ну, ты примерно понимаешь, зачем это делается. И здесь на самом деле э, достаточно посмотреть на отношение к этой войне всего цивилизованного мира. Чтобы понять, кто выигрывает. Ну, весь цивилизованный мир на стороне Украины. Вот а нет, вот цивилизованный, как минимум, не поддерживает Путина все равно. Да-да, Путина никто не поддерживает. Я думаю, что и в России его мало кто поддерживает. Я сейчас не хочу оправдывать россиян. да, а, Все равно. Есть значительная часть зигующих. Но, тем не менее, а, вот я помню 2014 год. Тогда мы, нас четыре человека, кто не голосовал за аннексию Крыма, нас полоскали на всех СМИ просто. И это было очень тяжелое время, потому что я чувствовал, что общественное мнение не на моей стороне, мягко говоря. А сейчас, если просто пройтись по улицам крупных городов российских, ну, ты просто не найдешь Z-символику. Или она будет висеть где-нибудь там, не знаю, в офисе мэрии, на каком-нибудь административном здании. Ну, то есть по разнарядке это все. Ну, может быть, одна машина на тысячу проедет с буквой Z. И то пару дней, пока ей там стекло не выбьют. И это происходит не только в Москве. Я разговаривал с разными людьми из разных городов. Массового вот такого вот прям массового ликования нету. Есть такой одобрянс, но это такой традиционный российский одобрянс. Да, завтра вместо Путина будет не знаю кто. Дутин, Дутин. Путин. Да, там вместо Путина Навальный или еще там, Ройзман. Неважно кто. Ну, они также будут, будут одобрять это все. Большинство. Вот и все. А Если вместо бу бу бу бу буквы Z будет голуб мира. У тебя у нас сохраняются контакты с людьми в России. Как ты оценишь вообще сейчас общественное настроение там, на данном отеле? Ну, беда, серьезно. Потому что репрессии а, приняли такой непредсказуемый характер. Это сделано специально, это есть, на самом деле есть такой опыт на крысах. Да? Значит, одну крысу поместили значит, в пространство, где она постоянно получала разряд током. И она не понимала, в какой момент ее ударит. Непредсказуемый просто. Вот, соответственно, потом э -э эту крысу поместили в помещение, где в, одной, грубо говоря, в одном пространстве бьют током, а в другую не бьют током. И двух крыс туда выпустили, одну, которая прошла вот это вот из всех вот эти испытания, а другая, которая еще ничего не проходила, это про выученную беспомощность. Uh -huh. Так вот та крыса, которая, значит, которую били током непредсказуемо, она вообще ничего не делала, она не пыталась понять, где бьют, где не бьют током. То есть Все, вот это была выучена беспомощно. Та крыса, которая была новенькая, да? Она быстро сообразила, что вот если это я сделаю это, меня ударит током, а если вот это сделаю, меня током не ударит. Это к чему? Это про психологию, на самом деле. Человек, который э, не понимает, в какой момент его могут схватить, арестовать, и он не понимает в логике. Да, он на всякий случай будет ограничивать себя. То есть он мог бы что-то сделать, но он не делает на всякий случай. Mm -hmm. Потому что ну вот Горинова дали 7 лет, почему Горин? И все думают, почему Горинова? Что же Горинов такого сделал? Да ни хрена он не сделал. Просто они бьют по площадям, чтобы вы все боялись, что снаряд перелетит именно к тебе домой. Это, это, это и называется террор, на самом деле. Конечно, это террор. И я уверен, что это не просто так. Да, это четко спланированное Кремлем такое мероприятие. Потому что там сидят люди не глупые, Они прекрасно знакомы со всеми трудами да, ведущих там, мировых психологов. Они, я уверен, читали разные книги. Поэтому э, это же все... Во-первых, это все использовалось и раньше. И это они используют э, и сейчас. Да? Почему там одному дали 7 лет, а другому 3, одному не дали, другому дали... И все это обсуждают. логики нет. Логики нет. Завтра придут к активисту, послезавтра к политику, потом к ученому, а потом посадят какого-нибудь там учителя. Ну, чтобы просто все боялись. боятся? Боятся. Ну, не все боятся. То есть там все равно остается очень много замечательных смелых людей, которые рискуют. Они, к сожалению, в меньшинстве. Вот их надо поддерживать обязательно. Да? И даже если они боятся и бездействуют, не надо на них нападать. О, просто не надо. Не надо нападать на Шлосберга, который говорит ⁇ Я за мир ⁇ ну, пусть хоть так. Ну, да. потому что он не может сказать, что он за военное поражение Путина. И Галямина так, ну, вернее, не могут так сказать, но тогда это последнее, что они скажут. А зачем на них нападать? Ну, там другой нарратив просто. И надо просто, ну, к этому по-человечески относиться. Это наша задача, сказать здесь то, теми словами, которыми они не могут сказать там. При этом понимая, что они поддерживают, и они на твоей стороне, они наши сторонники. Вот. И вступать э -э, с ними в какую-то еще там... Срач контрпродуктивно. У меня пол команды уехала, пол команды там. И я как-то посередине нахожусь, понимая всех. Я согласен с тобой. Последний на сегодня наверное, вопрос. Как ты думаешь, все-таки, дело неблагодарная прогноза, но тем не менее, чем закончится война, как это отразится на режиме Путина и когда это будет? На два вопроса могу ответить, а на третье нет. <связь> это закончится однозначно военным поражением. Просто здесь форматы могут быть разные, нет смысла обсуждать. Все будет зависеть от разных факторов, там, от военной помощи Запада, от а вот, а, поддержки внутри России, вот спецоперации так называемые. Вот. Но это в любом случае закончится военным поражением. А военное поражение однозначно приведет к, к, к краху этого режима. Вопрос только времени, но это время может затянуться. Слушай, ну, можно я с тобой поспорю немножко? Можно. Вот смотри, есть же противоположные примеры. Вот берем режим Саддама Хусейна. Вел 10 лет войну с Ираном, Рано-Иракская война. Не смог выиграть, никаких толком результатов. Дальше живет режим. Вторгается в Кувейт. Ладно, из Кувейта вынесли, выгнали, нанесли военное поражение. И он продолжает существовать, пока просто не приходят американцы с армией и не уничтожают его. Потеряв четыре с половиной тысячи солдат. И этот кейс, я его прям разбирал на своем YouTube-канале, прям всем рекомендую посмотреть. Значит, называется «Ролик «Как расколоть путинский элиты». Я разбираю два кейса. Это к вопросу, что делать. Значит, один кейс Адама Хусейна с Украины 90-м, да, 91 год. Торжение в Квейт. Значит, 13 лет, никакие санкции ни к чему не приводят. В итоге завершается это спецоперация, военная операция американцев, и в итоге это потом меняет весь ландшафт политических в Штатах, потому что погибло дофига народа. Это очень э, негативный кейс, который э, для Запада таковым и является. Uh -huh. Не надо этого повторять никогда. Вот. И все прекрасно понимают, что санкции, они не приведут к свержению режима. Они даже санкции э, могут в какой-то степени даже укрепить режим. Почему? Потому что чем больше людей, которые зависят от кремлевских подачек, тем более лояльно общество. Вот, и это не только там... И чем беднее люди страны, тем проще их купить. Проще купить, больше зависит просто от, от подачек. Соответственно, э, есть случаи э, Милошевича, да, которые, э, значит, сначала были санкции, которые ни, ни к чему не привели, я не помню, сколько лет. И дальше э, было решение международного суда, которое объявило Милошевича военным преступником, вот, а оставшимся элитам сделали предложение его сдать в обмен на отмену санкций, ну и так далее. Через год случилась бульдозерная революция, Милошевича снесли, сдали международному суду, вот, а потом он там умер да, в, в, в заточении. За один год все произошло. И такой опыт тоже есть. Поэтому я и говорю, что Это, кстати, идея была изначально иноземцем озвучена. Я просто на эту тему как раз ролик сделал, потому что мне показалось очень содержательной и правильной. Вот. Я даже ролик сделал с английскими субтитрами, чтобы все посмотрели. Так вот, я считаю, что Путина надо объявить и его ближайшее окружение военными преступниками решения международного суда. Оставшимся элитам да, надо усилить поддержку Украины. Вот, э, которая могла бы добиться военного поражения этого путинского режима. Оставшимся элитам не надо их э, всех сейчас... Э, ну, вернее, их можно под санкции, но дать им какую-то стратегию выхода. — Возможность выхода. — Возможность выхода, да. да. Ребят, сдайте Путина. Угу. Сдайте Путина. Вот привезите нам его в ГАГУ. Э, значит, вот этих военных преступников. Мы с вами сразу начинаем разговор об отмене санкций. Вот. Второй шаг. Значит, выплатите репарации Украины. Мы, значит, делаем то-то, то-то, то-то в этом случае. Значит, делайте это, мы вам включаем план маршала, ну, условно, да, проводите такие то реформы. Вот мы делаем то-то-то-то. Хотите безвизового пространства, вам нужно сделать то-то-то, то-то. Вот вам дорожная карта. Как вернуться а, в, в цивилизованный мир, грубо говоря, как стать частью мировой цивилизации. Мы вас ждем. Мы хотим видеть народ, например, России, частью большого, большого европейского пространства, европейской семьи. Вам нужно сделать то-то, то-то, то-то. А те, кто этого не будет делать, вот мы их будем про них рассказывать. Вот ваши власти этого не делают. Да? Вот мы вас хотим видеть э, частью так сказать, нормального цивилизованного мира, а ваши власти этого не делают. Вот, вот нужно что. Мне кажется, что после того, что произошло, большинство российских элит, а там значительную часть, это восторнизированные элиты, которые заинтересованы уже давно а даже не тем, как заработать капитал, а как их сохранить уже. А ты в политических джунглях их не сохранишь, тебе нужны какие-то правила. Значит, тебе правила нужно выстроить в своей собственной стране сейчас, потому что если в твоей стране не построить правила, и она будет агрессором, ну, ты будешь под санкциями. Поэтому вперед. То есть надо их мотивировать к какому-то действию. А когда, например, Тинькова взяли и ввели под санкции, ну давай, кто такой Тиньков? Ипотажный бизнесмен. Ну явно он не из ближайшего окружения Путина. Хоть там и с Песковым как-то дружил. Сделал крутейший банк. Я был клиентом банка, лучше ничего я не видел нигде. Заработал огромные деньги. Ни в каких там компаниях в поддержку Путина или Единой России он нигде не участвовал. Он, он был вынужден, конечно, играть по каким-то правилам, но потому что по-другому нельзя в России, но он не был частью этой команды. И вот случилась война, он, да, он еще благотворительностью занимался, он там много чего делал, он кумир вообще очень многих молодых людей. Пример для подражания. Я с ним не знаком, подчеркиваю, да? у меня нет никакого резона там его защищать, но я просто знаю. Когда он выступил против войны, жестко очень, жестче всех, у него просто, по сути, отняли бизнес. И при этом он остался под санкциями. И что я знаю от своих знакомых, которые э, либо бывшие там, либо действующие политики, там, депутаты, чиновники, говорит, блин, мы не знаем, что делать, потому что ну, даже если мы выступим против войны, но ну, вот. Нас ждет участь Тинькова, только он-то в Лондоне, а мы здесь, нас здесь еще и посадят и убьют. И мы еще все потеряем. У нас нет никакой э, exit strategy для нас, у нас нет никакой опции. Так вот, мне кажется, надо думать о том, как добиться раскола в элитах. Вот, А военное поражение, оно будет к этому подталкивать. Звучит очень логично, но есть одно возражение, которое я слышал от некоторых людей, Высказывающихся сейчас радикально. Суть этого возражения состоит в том, что есть бесконечная дистанция между денежными санкциями и поражением в имущественных правах, которым грозит Запад, и физической смертью, которой грозит Путин. И как бы есть такая точка зрения, что ну, вот если бы санкции отливались в пулях, да, в свинце, тогда бы это было эффективно. Там смерть, там смерть. Ну какая разница? Надо что-то делать. А мол, пока эти люди больше физически боятся Путина, особенно на фоне вот этих странных историй про убийство крупных менеджеров вместе с семьями, вот, которые происходили недавно. Все равно это не будет работать. У тебя есть что ответить на такой? Да, конечно. Значит, когда ты боишься Путина? И при этом у тебя нет никакого варианта выхода, ты будешь консолидироваться вокруг Путина. У тебя не, не остается никакого выбора. А, дальше, когда ты а, понимаешь, что есть другая дорожка, но она достаточно опасная, Акела вот промахнулся, да, и вот у нее не получается, а вот он здесь получил пороже, а вот он там, значит, уже его не поддерживают граждане, а вот он уже не такой уж и Акела, а вот он уже не такой уж и сильный и страшный, да. А вот здесь вроде бы как бы такая замаячала перспектива какая-то. И потихонечку да, ситуация мо может измениться. Поэтому, эм, окей, очень простой аргумент. Возможно, то, что иноземцев предложил, да, то, про что я снял ролик, не сработает. Теоретически. Такое возможно. Может быть, даже очень высокие шансы на то, что это скорее не, не, не сработает. Но это не стоит ничего. Ну да. — Издержек нет. — Издержек нет. Попробуйте, это ничего не стоит. Решение Международного суда. Да? Exit strategy для э, тех, кто сдаст Путина. Ну Не сработает? Ну ладно, не сработало. Но вам это не, не, не, не, для этого не потребуется каких-то огромных денег, не надо никого убивать, не надо не вводить какие-то санкции, не надо стрелять себе в ногу. Надо просто э, сделать четкие, понятные вещи. Международный суд должен принять судебное решение, а за, за голову, грубо говоря, да? ну, конечно, не за голову, вот. военных преступников должна быть какая-то типа награда в виде там, послабления санкций, в виде готовности идти на какие-то переговоры вот, и так далее. Ну, что стоит попробовать? Ну, попробовать? ну, кейс Милошевича говорит о том, что такое было и такое когда-то сработало. А санкции никогда не сработали. Санкции? Не забывай, что параллельно с бульдозерными революциями, там, ну и раньше, чем они происходили, Сербию бомбили американские самолеты, а у Милошевича не было ядерного оружия. Можно ли Милошевича механически приравнивать к Путину? Н нет, нельзя, потому что не было ни одного кейса, похожего на нас. Да. Вот. Но если игра стоит свеч, а при этом от тебя это не требует никаких каких-то глобальных усилий, то почему бы не попробовать? Я, я не спорю, я согласен. Насколько вероятно добиться все-таки решения такого международного суда, учитывая традиционный страх перед Путиным, страх его там, взорного характера, страх использования ядерного оружия и прочее, то, что мы все знаем про европейцев? Ну Добиваться не только мы должны, да? Здесь добиваться должны все вместе, Украина в первую очередь, как мне кажется. И, а, допустим, это невозможно сейчас. Но через полгода ситуация очень сильно изменится. Полгода назад мы могли предположить, что будет 7 пакетов санкций. Нет, конечно. Ну вот, значит, а, значит, все возможно, и ситуация может поменяться. И если еще там три месяца назад а, Россия, скажем, продвигалась, то уже, по-моему, на днях, да, мы, а, ну, по крайней мере, была опубликована информация о начале, пусть пока очень аккуратного, но контрнаступления. А впереди еще ленд-лиз, впереди еще а, значит, обеспечение армии, там самолетами, оружием и так далее. То есть ситуация может сильно поменяться. То есть Путин уже не говорит с позиции силы, он уже, как мы знаем, пытался через Эрдогана довести мысль до Зеленского, что он готов к неким мирным переговорам, но просто он опоздал. Они уже не нужны, эти мирные переговоры. Только в условиях, если войска ты выведешь со всех оккупированных территорий, тогда возможно мирные переговоры. Дальше политически уже Зеленский не может начать эти переговоры, потому что это будет расценено обществом как предательство. И вот очень важно, если нас смотрят те, кто в России, да, сейчас идет такая дискуссия про нарративы. Переговоры, не переговоры. Я просто здесь э, смотрел интервью Шлосберга у Плющева. И потом реакцию э, Яковенко. Мне кажется, не надо никого критиковать, но важно понимать тем, кто сейчас в России, что нарратив нет в войне, нарратив «давайте прекратим огонь» в условиях, когда 20 с лишним процентов территории Украины оккупированы, уже не популярен и не, не подходит уже большинству граждан Украины. Все. После Бучи, после Мариуполя, после того, что произошло, люди решительно настроены выгнать оккупантов со своих территорий. И никакой политик не способен сегодня их переубедить и договориться о, о каком-либо компромиссе с Путиным, потому что общество не поддержит. Это просто нужно понимать. Поэтому два разных нарратива, о чем я, может быть, буду сегодня на форуме говорить, которые, конечно, контрастируют, да, они противоречат друг другу, но это не должно быть поводом для конфликта. Потому что нарратив политиков внутри страны все-таки больше направлен внутрь страны, а нарратив тех, кто находится за пределом страны да, направлен все-таки э, должен учитывать интересы Украины, должен учитывать интересы западных стран, тем более, что мы здесь пытаемся выстроить дипломатические отношения, политические отношения со всеми. Э, но это не повод для того, чтобы мы друг друга критиковали и конфликтовали, кто из нас прав. Мы должны помнить, что мы союзники, и э, у каждого просто есть в чем-то свое преимущество. Если ты в России ты больше влияешь на то, что там происходит. Если ты за пределами, ты больше влияешь на то, что здесь происходит. Если мы хотим, чтобы страна поменялась, спорить о том, кто сыграет важную здесь, главную роль, кто уехал или кто остался, вообще глупо, потому что все будут важны. Ну, например, конечно, после свержения путинского режима больше будут влиять на ситуацию те, кто там находится сейчас. Но даже если они смогут прийти к власти, они не смогут выстроить, построить нормальную страну без поддержки западных стран, без финансовой поддержки, без отмены санкций. Им все равно нужны будут вот эти дипломатические контакты. Им все равно нужны будут вот эти мосты, которые мы здесь строим. И мы просто должны друг друга понимать, друг друга уважать, воспринимать и ни в коем случае не конфликтовать. Вот на этой примирительной, оптимистичной и положительной ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний интервью. Большое тебе спасибо. Uh -huh. Ну а с вами были Дмитрий Гудков и Даниил Константинов на канале форума Свободной России прямо с Конгресса Свободной России, который проходит в Вильнюсе. Смотрите наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. До свидания.